Видите, какие грустные ослики. И а второго можете назвать сами и написать в комментариях какое вы придумали ему имя. Смотрите, друзья, какая это милаха. Многие даже в последнее время пошла мода, тенденция заводить как домашнее животное этого хищника, зверя. Посмотрим поближе, что это за такая, друзья, лисица. Такая же хитрая, как в сказке а в басне, вернее, Крылова, про ворону, лесу и сыр. Смотрите, какое милое создание. Кости лежат. чьи то какого-то животного. Видимо. Съеденного уже. Видите, пугливая раса убежала. Друзья, вот наш друг пришел. Клетку. Видимо, он сбежал из клетки.